Скажи вот только честно, что это более страшно, если с, с кем-то из твоих близких случится несчастье, <coughs> или если это несчастье случится <coughs> по-твоему? <coughs> это в основном тебя и тормозит от любого действия. Ты боишься, что что-то случится по твоей вине, и ты не, справ... не, можешь, не сможешь с этим справиться. Это сковывает всю твою систему, начиная с ядра, заканчивая мертвым. Это первое, что от тебя надо избавиться, от чувства вины перед окружающими, причем не от реального, а от именно потенциального. Никого не обвинят, в, не, не поставят в вину какое-то событие, в котором, в котором твоего деяния не будет. Но если деяние будет, соответственно поставят вину, вот этого, вот это вот дикий страх изнутри. В анамнезе показана не только чистка астрала на эту тему, а разбор кармических ситуаций, которые как-то связаны с твоей виноватостью, деяние, вина за счет деяния. Были у тебя в жизни такие события, когда тебя обвиняли в чем-то, ну, в чем ты мелкие, принимал участие? Мелкие такие, как бы крупных таких. Мелкие... Не менее, я не смогла себя отстоять. Вот придется вспомнить, вот откуда взялся этот патологический страх. Знаешь, иногда не помним, а потом начинаешь копаться, оно так вот всплывает. На эту тему. Да, в детском саду, например, там, в процессе игры или в драке приложил кого-нибудь об стенку у ребенка сотрясение мозга. И начинается этот четырех пятилетнего детеныша песочек. Мы сейчас родителям твоим расскажем, родителей твоих в тюрьму посадят. Вот это страшно вообще, кто додумывается ребенку говорить такие вещи. Нет, есть просто здоровые воспитатели в детском саду, которые именно вот таким вот страхом ребенка исковывают. И первое зарождение ужаса по моей вине пострадают мои родители, самые близкие мне люди, которых я люблю бешено. В результате моего действия. Вы даже не представляете, какой жуткой платформой это может лечь. И не помним, а оно есть, оно лежит и все время о себе напоминает. Не совершай никакого действия, ты знаешь, чем это может закончиться. А это карма, это предопределение, кармическая цепочка, которая обязательно нужно разбирать. Это то, о чем я вам говорила на прошлом занятии, без хорошо отработанного каузального тела на пятерке делать нечего. Видите, как оно сковывает, сковывает, мы даже, ну, даже сформулировать принцип собственной свободы не можем состоянии какое огромное количество оговорок сразу получается без вреда без помех чтобы вот только вот тут чтобы вот тут сохранить безопасность вот как бы чего не вышло вот так вот обложились условностями да. система и будет работать в рамках этих условностей то есть она твою твою систему возьмет любая другая система причем за очень дешево только лишь на одном простом основании она тебя обеспечивает не деяние по всем этим параметрам если она тебе обеспечивает вот это не недеяние, ты продашь себя ей за копейки, о развитии, о приобретении прав речи быть не может. Причем сами понимаете, что все эти страхи, они на 90 процентов иллюзии. иллюзии. Настолько плотно садится страх детства, что мы даже сейчас, когда это в будущем взрослом состоянии, не можем. Какую, какую, какую глупость ляпнула там воспитательница. Кто посадит? Как, как можно посадить родителей за шалости пятилетнего ребенка? Пятилетний ребенок не подсуден. Соответственно, ее родители тоже. Я вот сейчас думаю, где я это слышала? Вы сказали, я точно это где-то слышала. Нам в школе это втюхивали да. постоянно, так да. на да. страху 14 вот этим лет, вот. Вот так за матку держали. Да. Да? А в 14 ты сам уже за себя говоришь? Совершенно верно, в 14 они эти глупости говорить прекратили, в 14 они начали давить совсем на другие кнопки. Но в школе, в детском саду вот эта вот пропаганда, она была популярна, я не знаю, может, это в педулищах так учили. Вот эти вот формы детям. да? Было, оно, да, оно в там пошло, что ответственность за родителей как бы появлялась, за им какое-то моральное, за чтобы им не стыдно было на работу. Не Неужели вы этого не помните? Это было все, да. Это то, с чем нужно, обязательно будет разобраться, потому что, будучи взрослой, здоровой, сильной, красивой, умной женщиной, иметь этот хлам в своем сознании, который тебе вот так вот держит. Ну, подобные истории, они формируют кармическую предопределенность. То есть особенно те, которые были в детстве. Еще раз напоминаю вам, что если вы меня не услышали на, на нашем пятом курсе, то я еще раз вам напоминаю, что э, кармическое тело должно быть абсолютно освобождено от подобных предпосылок. Иначе э, техники пятого курса они не будут вами восприняты при всем вашем бешеном желании, они не смогут быть восприняты вашим сознанием на сто процентов и дать стопроцентный эффект. Если у вас есть такие жизненные предпосылки и они, безусловно, выражаются вот в этих самых формулировках. Посмотрите на свои формулировки. Как только начинаются оговорки, это ваш страх. Любая оговорка в принятии результата, любая оговорка в принятии инструмента, любая оговорка во взятии гейсов на себя, это ваш страх. Значит, тогда страха есть кармическая предопределенность. И эту кармическую предопределенность вы должны из себя изжить. Без вреда для меня, для моих близких, это страх за них. Все. Больше всего на свете вы боитесь, что в результате вашей деятельности с ними что-нибудь случится. Больше всего на свете. Без ущерба для моего физического здоровья, вот он ваш страх. Больше всего вы боитесь, что в результате вашей деятельности вы пострадаете физически. Смотрите, смотрите на свои формулировки, это говорит о том, что кармическая предопределенность не вычищена, слишком глубинный страх, он присутствует.